Привет ребята, добро пожаловать на канал, решил показать вам полную свою торговую сессию, полный свой торговый день, ну и собственно давайте разбирать мою первую сделку. Как вы видите я уже отстопился в минус 14 долларов, почему так произошло, вот у нас есть вот этот вот самый хай в пробой которого я заходил и как вы видите здесь цена вкатила и я отстопился грубо говоря в безубыток, но получилось отстопиться в небольшой минус. Я вижу то, что у нас иногда появляется крупный объем стакан спота, иногда просто кидают по рынку крупными такими вот принтами, короче активность у нас э, в стаканах есть. Я не скажу то, что она прям большая, но вот прямо сейчас видите, 27 миллионов монет опять же э, подставляют. Иногда подставляют по 50, иногда просто прям по рынку кидают по 10 миллионов. Короче, активность есть. Э, все похоже на хороший пробой. Сейчас буду выставляться уже в безубыток. Вот когда мы первую лимитку, точнее уже можно выставляться в безубыток. То есть в целом активность уже пошла. Хотя даже можно было бы и пораньше выставиться. Короче, мне не дает выставиться в безубыток, потому что я так понял, да, я я уже немного даже позиции набрал побольше хотел зайти меньшим объемом но зашел уже собственно как зашел так покажу вам binance кто хочет забирать скидку на торговые комиссии ребят забирайте по ссылке в описании пока дает эта сделка 102 доллара но это совершенно не то что я хочу забрать я хочу забрать с этой сделки примерно 200 250 ну возможно 300 долларов возьмем цену входа вот эту вот цену и просто ее сразу поставим у нас чтобы стоял без убыток потому что через терминал иногда не ставят вот, у нас без убыток получится 0 долларов, поэтому нажимаю кнопку подтвердить. По факту все, я уже стою в без убытки, Теперь он у меня точно стоит и здесь уже у нас раскинута сетка для закрытия. Так, пока я хочу начинать фиксироваться от 1%, еще одну часть скину, уже немного даже вышли с этого минуса, который получился, и давайте, наверное, вот так вот как-то раскину эту самую сетку, не знаю, насколько это будет грамотно, потому что, ну, сами вот видите, вроде и пробой идет, но какой-то такой слабенький, то есть вроде и активность есть, но это не тот, ребят, пробой, короче, походу остатки закроет в безубыток, да. Нет, все-таки появляется активность Ну, возможно, сейчас будет еще вторая волна Давайте я сразу, наверное, вот так вот раскину Ну, мало ли сейчас я не знаю, там помпанут как-то и прям вообще хорошо полетит. Можно, конечно, было и в 100 долларов закрываться, но 100 долларов это не то, зачем я сюда приходил. Вчера были хорошие пробои, вчера вообще рынок хорошо ходил, но опять же, типа, заходишь в пробои, типа, пробои какие-то вкатные. Все свои вообще, ребят, ситуации я публикую в телеграм-канале Скрипта, можете переходить, подписываться, тут у нас появляются вот сделки, в которые я захожу, которые пытаюсь отработать, видите, блин, как оно четко отскакивает, ударяется вот в мои лимитки и сразу начинает отскакивать прикольно короче смешно это смотрится как будто там целые киты начинают фиксировать свою позицию но ну, а пока открыта у нас сделка давайте разберем кое-что интересное на криптовалюте сейчас не самые лучшие времена это очевидно многие проекты просто не выдерживают и такого жесткого рынка вот как очевидный пример это монета Terra луна ушла в полное днище и собственно появляются вопросы кому можно доверять какие проекты выбирать и есть один такой неплохой вариант, это платформа Virus. Она уже пережила э, свое падение и смогла восстановить полностью свою работу. Это децентрализированная платформа. Э, все проблемы уже были решены фаундером Сашей Ивановым, его командой. Можете почитать об этом также в Твиттере. И знаете, вот пока там на Binance нам дают зарабатывать на стейблкоинах по 3% годовых, то на Virus мы можем зарабатывать там э, 30-45% в год на стейблкоинах, просто отдавая их взаймы. Понятно то, что есть много таких еще похожих, площадок, тот же авиа. Но давайте разберемся, в чем именно здесь преимущество. Мало того, что это понятно, стабильный заработок, вне зависимости от того, растет рынок, либо падает, вы зарабатываете. Это понятно, то, что деньги работают, когда вы даже будете там спать. Но самое главное преимущество перед другими площадками, то, что здесь стейкинг стейблкоинов по самым высоким ставкам. На тот же USDT и USDC можно забирать по 37%, в то время как на том же авиа это буквально 10%. процентов. Но опять же, ребята, помните, что нельзя все свои деньги хранить в каком-то одном месте, в каком-то одном пуле, где-то стейкаете, лучше с того стейкинга достать и часть хотя бы закинуть сюда, чтобы была хоть какая-то диверсификация, поэтому если не знали, можете использовать эту платформу, выглядит вроде как надежно, ну а дальше собственно, время покажет, поэтому кому это интересно, еще раз напоминаю, то что все ссылки будут в описании, заходите, стейкайте и зарабатывайте. Давайте еще наверное одну скину или уже пускай О, отлично, отлично пошел, еще одну скину ну и тут уже будем смотреть по ситуации Короче и так уже 196 долларов Уже неплохо, так давайте я тут меню И еще часть скину, ну и на остатки Попробуем постоять Так, только надо понять сколько у меня вообще осталось По объему, осталось объема на 4000 долларов Ну вот на эти вот остатки Можно сейчас попробовать еще потянуть э, Можем вот этот наверное заявку убрать Просто выставить уже допустим Стоп лосс, уже точно выставить Ну и тут поставить, чтобы оно автоматом Потягивало, типа трейлинг стоп Мне эта штука нравится, пускай если сейчас будет какой-то импульс, то попробуем выжать. Если импульса не будет, то пускай уже хотя бы стоп подтягивается и закроемся так. Более-менее, чтобы было красиво. Но в целом уже типа 223 доллара нормально, неплохо. Можно было, говорю, больше, но пробой такой запильный. Я такое вообще не люблю торговать. Хотя сейчас тоже, знаете, бывает такое, когда... Ты вроде такой и не веришь, вот как вчера ТРБ вроде монета была. И тоже заходишь пробой, вроде там ничего не предвещает этого, а монета потом бах и улетает на 20%. Ну, типа такое, да. Поэтому пускай может стоит, давайте еще, не знаю, вот тут может заявку кину, пускай так повисит. Мало ли туда дострелит. Я же тоже не знаю, как и насколько тут будет большой импульс, это, этого никто не знает. Ты просто заходишь, по факту тянешь, сколько дает. Но пока активность он есть, пока что кидают, он даже стоит плотность по факту. Хоть эту плотность и поставляют, перегонять, но это не факт, что она там будет настоящая, и за ней стоит вообще прятаться. Я бы прямо сейчас вот по рынку просто бы даже скинул остатки. Можно и сейчас закрыть, забрать тут еще дополнительно 56 долларов, но все равно, ребят, это такой себе пробой. Вообще, вчера тоже было сложно. Вчера было тоже сложно торговать Вот торговал эфир классик Тоже не с первого раза Еще и жестко размазало при выходе Тут слава богу хорошо получилось выйти Не было никаких размазов Был крутой пробой по аудио Вообще кайфанул В том плане что ты вот заходишь Без скатов и запилов 250 долларов Вот просто за одну минуту Вот одна минутная свеча Было круто По не зашло Короче все мои сделки можете глянуть через телеграм канал я в последнее время уже мало записываю видосов по торговле, ну, потому что вы это не смотрите, вам это не нравится. Поэтому я свои сделки просто публикую все уже в телеграм-канале, какие у меня там получаются. Ну, и если есть настроение, хотя говорю, вы не набираете просмотров, мне уже даже это неинтересно записывать свою торговлю, ну, уже больше торгую, так знаете, в кайф. Типа сижу, некоторые сделки, которые там успел опубликовать, еще опубликовал, но... И Типа больше уже как-то, знаете, торговать Если раньше я уделял больше внимания там блогерству Там, знаете, каждый день пилить свою торговлю Ну, потому что YouTube тоже нормально приносил Сейчас YouTube толком не приносит Поэтому больше приходится все-таки времени уделять уже непосредственно торговле Потому что понятно, что есть несколько источников дохода Но сегодня один дает источник, завтра второй И надо всегда выкупать какие источники вовремя юзать так, с этой монетой я думаю понятно тут я выставил еще одну лимиточку сверху посмотрим что она тут нам вообще покажет и я еще в скринере для себя э, нашел пару интересных ситуаций это монета унфи, очень хорошо отрабатывает мне нравится тоже отметил для себя сигнальный уровень Если чего буду пробовать от этого уровня Точнее в пробой этого уровня заходить И также отметил монетку LRC Они очень похожи, вот что LRC, что монета DENT Они все примерно как-то ходят одинаково Поэтому вот LRC, я думаю, стоит как-то отметить И давайте пока э, чекну, что там можно Вот LRC у меня уже стоит, то есть заряжено Будем заходить в пробой вот этого вот хая. И можно попробовать тоже неплохо вытянуть, но опять же возможно будет заколом, может надо и отсюда вот уже как-то набирать позу, не знаю, тут сложно будет. Можно попробовать в пробой этого уровня взять и там если что добавляться, то есть тут надо понаблюдать, потому что активность я смотрю есть, плюс смотрю в стакане спота тоже подкидывают, пока непонятно. а так в целом у меня вон, смотрите, вот кто-то спрашивал как я там ищу монеты, ну вот отмечены у меня монеты, инструмент ави, неплохо, а то тоже вот видите наблюдаю в пробой, но пока мне мне эти типа ситуации не нравятся поэтому я их не отмечаю те ситуации которые мне нравятся я сразу выставляю колокольчик и типа я их хочу отрабатывать матик и мне нравится в пробое вот этого вот нижнего уровня Рос, мне нравится пробой вот этого уровня сопротивления, то есть в целом сейчас просто открыл и наблюдаю за монетами Пока вот Уфи, ЛРЦ, буду дальше наблюдать, если вот сегодня я еще буду отрабатывать, то обязательно вам покажу эти самые сделки Но пока вот первая сделка на сегодня это Дент Ну все, ребят, эта сделка у нас закрылась, давала примерно 4%, можно было вытянуть намного-намного больше, но опять же я фиксировался частями ну, потому что в последнее время есть хорошие пробои, прям очень хорошие есть. И пробои вот такие вот запильные, где с точкой входа сложновато. В целом ситуация выглядит у нас вот так. отработана как по мне, неплохо. Говорю, можно было бы еще пробовать тянуть дальше. Но кто знает, пойдет ли оно там дальше. Либо сейчас просто вкатит опять же на уровень, отретестит и там обратно улетит на 10-13%. Сделаю скриншот, опубликую потом в телеграм-канале. Сейчас буду дальше наблюдать за монетами. И если где-то что что-то будет интересное, то обязательно включусь и покажу вам. Так, ребят, вроде появляется точка для входа по инструменту Unfi. Выставляю сразу отложки. Сразу ставлю стоп-лосс без убыток. Ага, вот так вот, поняли, как это бывает? Ну, вы, надеюсь, поняли, как я беру пробой. Сразу поставил отложку, только идет импульс, сразу загоняю в без убыток. Если идет импульс, дальше окей, фиксирую. Если не идет импульс, выхожу в ноль, считай. В данной ситуации, ну так себе, не особо красиво получилось. Но я как бы изначально и не надеялся вот на этот уровень. Поэтому вот от этого уровня уже надо начинать брать и аккуратненько... Юп твою мать, вот это размазало. Вот это да, ребят, короче, минус 56 долларов. Вот, прикиньте. Прикиньте... Вот это да, но ну, ну это, я, это я тупанул Короче, я тупанул Блин, да, ребят, такая тема в пробоях Тоже происходит, но это бывает Довольно-таки редко, чтобы, знаете, там был Какой-то такой вот сразу импульс и быстрый вкат Такой происходит очень редко Как вы видите, я тут довольно-таки Поздно вышел, но не то, что поздно Я уже начал нажимать на кнопки, хотел как-то Залететь в этот пробой, активность была Довольно-таки хорошая, но и По рынку просто видно, кто-то вкинул Большой объем и сразу пошел Вот такой вот вкат, но я отстопился, поэтому Поэтому э, тут я потерял не так уж и много. Если с прошлой сделки мы там забрали 330 долларов, сейчас отстопились минус 50, там 60 долларов. Ну, по факту 270 у нас пока чистым есть, ну, неплохо. Хотя с этой сделки я не должен был потерять столько, вы тоже должны понимать. Но отстопился бы я там максимум 20 долларов. Но тут пошло все, знаете, так не по системе. Ну, пришлось закрываться уже э, как получилось. Потому что тут мог бы быть вообще прям большой вкат. Такие вкаты в пробоях, ну... Точно не надо пересиживать, не пошло движение, все вышел, получилось там свой минус, плюс уже э, как повезло. Вот как эта ситуация в целом выглядела, уровни у нас тут неплохие, УНФ вообще неплохо отрабатывала последние дни, но тут что-то пошло не по плану. Можно пробовать набирать как-то заново тут позицию, но довольно-таки сложно будет, если бы вкинули какую-то крупную плотность, крупный объем, было бы полегче. А так тут немного непонятно где заходить, Ну вот первая часть полетела, добавляюсь. И что тут у нас опять? Сразу стоп-лосс загоняю. Ну, вот видите, опять активность у нас пропала. Ну, еще дополнительно отстопился. Так, наблюдаю за Унфи дальше. Смотрите, что оно делает. Короче, чисто убирают всех с пробоя. Вот опять идет активность. Я думаю, все это прекрасно видите, да? Опять зашел в самый хай. Да ебаный в рот, да что, ребят, такое? Опять, ну, опять пошла активность. Короче, надо заходить. Сложный, сложный тут пробой. Очень сложно, я бы сказал. Просто чтобы вы понимали, Унфи, она так хорошо ходит на пробои А тут, ну, какой-то запил, я не понимаю, что-то непонятное. Так хорошо раскину сейчас сеточку. Короче, наконец-то, походу, получилось взять. Давайте часть хотя бы скину, чтобы уменьшить уже... Тай... Ну да ну. Ну не верю, я, чтобы так Унфи шел. Унфи, чтобы вы понимали, последние дни он так идеально отрабатывал эта монета, ну просто сказка, типа там без вкатов, без запилов, а сейчас какие-то идут непонятки, ну довольно-таки резкий подход, возможно в этом как бы проблема, давайте попробуем уже потянуть хотя бы, мало ли получится, так выставляю тут, так я не знаю правильно, ой, не знаю понятно ли я делаю, ребята, или непонятно, сейчас я буду стараться уже тянуть. Раз я плохо сделал в самом начале, он несколько раз перезашел, что-то меня аж, о, все, наконец-то все, вышел хотя бы в ноль, уже он начал плюсовать, ну, уже неплохо, давайте еще часть закину, скинул, ну, все, теперь на эти попробуем постоять, ну, хотя бы 100 долларов, типа, забрать с этой сделки было бы неплохо. Так, а вообще, я бы сделал вот так. И вот так. И вот это вот вообще бы убрал. Просто унфи, чтобы вы понимали, ну реально бывает вот. Ну, видите, какие свечи бывают. То есть тут сейчас тоже может быть такая вот свеча в небо. Но этой свечи в небо, короче, нету. Так. -с. Сколько у нас осталось? Нормально. Пускай, пускай, короче, по трейлинг стопу уже закрывает. 164 доллара. Ну, но нормально нормально, но все равно, все равно ерунда. Ерунда в том плане, что вы сами видите, сколько раз, вроде и пробой да, есть, вон, ребята, на, 4, на 5% пробой есть, но по факту вы сами видели, как его было сложно взять. Сегодня, ребята, сложновато, конечно, брать пробой, сами видите, идут со вкатами. лучше несколько раз отступиться, чем э, тянуть большой какой-то минус. Тут я сделал все правильно, э, к сожалению, получилось вот так вот э, жестко отступиться, хотя по факту там не должен быть такой вот большой стоп-лосс. Тут тоже есть все сделал правильно но так получилось ну и тут уже все было более-менее все так красиво и как-то более так лаконично пошло еще одна есть интересная ситуация это монета run вообще монету унфи я уже убрал со своего избранного списка сейчас мне интересно рун монета интересно lrc попробовать пробой интересно Рос тоже подходит Сейчас у меня видимо сработает эти самые уведомления, но больше всего пока интересно run Пробой этого уровня, потому что такие вот ситуации я уже отрабатывал и не раз, и отрабатывают они довольно-таки неплохо. Сложно, ребята, конечно, следить за несколькими монетами, хорошо, когда ты сконцентрирован на какой-то одной конкретной ситуации. Потому что мало того, что рос есть, мало того, что рун, вот хорошая активность. Уже, кстати, можно пробовать заходить, хорошая активность. Можно, так, ну, ну, давайте поставлю 0.22, хотя, блин, вот не пошло. Надо сразу выходить. Да, надо сразу выходить, потому что не пошло. Не пошло, лучше выйти сразу, чем отстопиться. Не хватило активности, не хватило, видимо, сил. Можно, кстати, тут попробовать со стопом вот за 37, за эту поддержку. Вот, кстати, можно пробовать, наверное. Потому что тут даже если и стопик будет, он будет все равно за 39. Вот сюда вот, за эту вот плотность, грубо говоря, прячемся. Не факт, что оно удержит это все, да? Но попробовать можно, потому что в целом пока активности есть... Сложно, конечно, наблюдать за всем, так, потихоньку добавляюсь, так, ну, короче, видите, на 40 долларов отстопился, ну, ничего страшного, хотя, блин, так красиво, так мне нравилась эта ситуация, так, вроде, ребята, опять пошла активность, тут главное не прозевать, так, ну, в этот раз уже более-менее мне нравится хотя бы, тут уже можно хотя бы в стоп-лосс загнать легко, без убыток, ну и остается уже просто смотреть, пойдет оно там, не пойдет. Так, я бы скинул, наверное, хотя бы хоть маленькую часть. Давайте вот здесь одну заявку кину. Зачем я кину? Чтобы просто перебить эту комсу. Потому что я сейчас опять выбьет там в ноль. Уже бы не хотелось там большие какие-то убытки. Я стою по факту уже в безубытке. Ну как в безубытке? Уже больше 40 мы не потеряем. Ну и остатки уже можно фиксировать вот по этим вот заявкам, которые я тут раскинул. Ну вот такие вот тоже пробои бывают. То, что я вам и говорил. Тут вообще, ну... Короче, я думаю, понятно. Итого с этой монеты получилось минус 43 доллара. Я уже здесь перезаходить не буду. Возможно, вы спросите, почему ты по УНФИ перезаходил, а тут не будешь. По УНФИ у нас была хорошая активность. Плюс у меня уже был опыт с этой монетой. Я понимаю примерно, как она вообще ходит. А с инструментом РУНУ у меня как бы нету даже толкового опыта. Я смотрю то, что да, стекан активный, но он как-то странный активный. Поэтому я, ну, вероятнее всего, тут уже, точнее, не то, что вероятнее всего, я уже точно отрабатывать ее не буду. Так, по инструментам. Ави у нас пошел пробой, опять же пробой у нас я смотрю не запильный, то есть в целом неплохо и давайте посмотрим сколько тут можно было заработать, но опять же я это все упустил, полтора процента ребят можно было забрать по инструменту Ави, он у меня тоже был отмечен, но к сожалению я потратил свое время вот на эту вот монетку, которая толком пробоя никакого не дала, посидел я примерно ребята еще полчаса за графиками, больше никаких интересных ситуаций не вижу, поэтому на сегодня я наверное закончу свою торговую сессию, Плюс, когда я сижу, записываю видеоролики, вот эта вот лампа на меня светит, и глаза прямо вдвойне нагружаются. В целом, отработали мы с вами три ситуации. Дент довольно-таки сложный пробой, но интересный, плюс 330 долларов. Унфи очень сложный пробой, плюс 164 доллара. И один пробой, который у нас совершенно не пошел, это по инструменту Рун. Получилось заработать в общей сложности примерно 400-450 долларов. Поторговали мы примерно около 2-3 часов. В сумме у меня на это ушло, то есть на поиск входа на отбор каких-либо инструментов ну примерно такие вот у нас сегодня результаты всем ребят большое спасибо за просмотр если видео вам нравится не забывайте обязательно ставить лайк подписываться на канал и писать абсолютно любой комментарий всем удачи всем профита всем счастья мира добра и пока